Всем привет, друзья! Сегодня я решил снять видео в новом новостном формате. Если вам понравится данный ролик, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Это даст мне понять, стоит ли снимать такие видео. И поехали уже к обзору. И сегодня я вам расскажу про долгожданную премьеру лета. Ее ожидают все. В автосалонах уже очереди на этот универсал. Но, конечно же, это шутка. Но все-таки определенный ажиотаж есть. Поэтому давайте посмотрим, как примерно будет выглядеть новый Largo с 2020 года. Уже известно, что по катаются машины в камуфляже. К разочарованию многих фанатов, новой платформы не будет. Машина кузов не сменит, но внешность как-то станет более современной что ли. Передняя часть получит X-образную форму решетки радиатора, а оптика достанется от последних моделей французских автомобилей Renault. В целом передочек будет похож на Grand FL, разница будет лишь в более современной и красивой оптике. Идем дальше, зеркала. Здесь они будут точно такие же, как на всеми любимой Lada Vesta. В задней части изменений не так уж и много. Изменится бампер из-за того, что снизится свес. Также изменится задняя оптика, но по форме они останутся приблизительно такие же как и были до этого. В остальном же особых изменений нету. Салон вероятнее всего будет от Renault Duster. По крайней мере, передняя панель будет позаимствована у этой модели. Также производитель изменит дверные карты сделав их более удобными. Ну а рулевое колесо, скорее всего, будет иметь свой собственный дизайн. Линейка двигателей, скорее всего, не изменится. Да и зачем их менять, если они простые и неприхотливые. На базовой модели устанавливается 1.6 литровый двигатель с мощностью 87 л.с., а на топовые вариации уже устанавливается 1.6 литровый двигатель с мощностью уже 106 л.с. Коробка передач 5-ступенчатая, но что-то мне подсказывает, что в коре они сюда поставят автоматическую коробку. но ну, что вряд ли, скорее всего поставят надежный ниссановский вариатор. Вот такой вот друзья, ожидает нас автомобиль. Сборная солянка конечно, но дизайн стал реально современным и интересным. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч!